Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Для Казанского федерального университета выступил известный методолог и политтехнолог Петр Щедровицкий. Выпускной подготовительного факультета в КФУ Facebook показала прототип плоских вярочков. Для Казанского федерального университета в онлайн формате выступил известный методолог и политтехнолог Петр Щедровицкий. Он прочел свою лекцию для преподавателей, научных сотрудников и студентов вуза. Все подробности – далее.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 6 июля торжественно поздравили выпускников подготовительного факультета Казанского федерального университета. Все подробности смотрите далее.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 Снежный десант студенческий поисковый отряд Казанского университета. В 2020 году ему исполнилось 52 года. Основная цель отряда – увековечивание памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны. Его бойцы ищут погибших и пропавших без вести солдат и командиров Красной армии на местах боев, устанавливают их имена, проводят захоронения с отданием почестей. Во второй половине 60-х годов возникло такое... Патриотическое движение, оно сначала носило военно-спортивный характер, а потом постепенно начало видоизменяться и уже становилось патриотическим движением, с поисковым интересом. То есть это как бы не просто поход по местам боев, но это также изучение истории. Интересы «Снежного десанта» не ограничиваются поисковой и архивной деятельностью. Его бойцы традиционно вместе занимаются спортом, проводят концерты и делятся результатами своих походов с публикой. В советские годы отряд делал это с помощью стен газет. «Снежный десант» у нас после каждого похода выпускал большие стенные газеты. Там рассказывал подготовительный период похода очередного. Затем сам поход, итоги его, вот, интересные зарисовки. И надо учесть, что у нас много творческих людей было. и в а «Снежной десанте» поэтому участвовали многие будущие ну, таланты, скажем так, журналисты. Например, Марина Юткевич. В 2020 году Музей истории КФУ приглашает студентов к расшифровке стен газет «Снежного десанта» 70-80-х годов. Желающие уже сейчас могут присоединиться к работе, заполнив анкету по ссылке. После получения анкет сотрудники музея отправят участникам проекта фрагменты газет по электронной почте. Необходимо будет напечатать и озвучить тексты, содержащиеся в них. Волонтеры будут отмечены дипломами. Камиль Гемоздинов, Универньюз. Погрузиться в безумно красивый мир, созданный с помощью шлема виртуальной реальности, легко. Но так ли легко носить этот шлем? Он представляет из себя большой громоздкий блок. Находиться в нем долгое время сложно. В связи с этим многие компании ищут способ сделать VR-очки более удобными для потребителя. Компания Facebook – одна из них. Удивительно, что прототип их VR-очков выглядит точно так же, как обычные солнцезащитные. Компания Facebook представила новинку в сфере виртуальной реальности. Прототип VR-очков, но не тех громоздких, которые мы привыкли видеть. Прототип выполнен в формате и размере обычных солнечных очков. Но не все так просто. Компактный форм-фактор несет в себе немало проблем. Во-первых, непонятно, как они будут решать проблему искажения. Почему очки сейчас такие большие? Потому что в них установлены кроме экранов еще линзы Фринели, которые позволяют достичь эффекта глубины, погрузиться в виртуальный мир, обидеть а в трехмерное изображение через плоские экраны. Они не используют линзы френеля, соответственно, уменьшают фактор очков. Следующий шаг, они используют не экраны, они используют голографию, что тоже несет очень много очевидных инженерных фундаментальных проблем, которые до сих пор не решены. Например, голография не позволяет достичь черного цвета, голография цвета расплывается, голография плохо передает цвета. Нынешние VR-очки имеют большой размер, и носить их бывает крайне неудобно, так как центр тяжести смещен вперед от лица. Замена современных VR-систем на голографические позволит снизить массу самих очков, а значит носить их будет куда комфортнее. То, что мы сейчас видим, например, на тех же Microsoft HoloLens, которые используют похожую технологию, э, голографическую, э, там маленькая цветность, там нету передачи черного цвета, потому что голография не может черный цвет передать, она передает только естественные цвета. И там есть определенные искажения, потому что ну, всегда пленки идут друг много наслаиваться, и все равно ты видишь вот эту проблему между ними. Вот. Очень интересно, как они это решат, и если они это решат, это будет очень круто. К тому же на этом этапе разработок прототип новых VR-очков может создавать только монохромное изображение. Пока что это ранний прототип, хоть и полностью рабочий. Он нуждается в серьезной и длительной доработке. На это уйдет не один год. VR-технологии активно используются и в Казанском федеральном университете. С 27 мая по 9 июня КФУ проводил шестой международный форум по педагогическому образованию ИФТ-2020. В последние дни форума несколько экспертов оказались в одной виртуальной комнате при помощи шлема виртуальной реальности. Такой формат проведения был экспериментом, который собираются реализовать в 2021 году. Лилия Талипова, Универньюз. На этом у меня все. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!